Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассмотрим кейс по аудиорассылкам с одним из наших давних клиентов, с которым мы работаем уже более двух лет. Аудиорассылки мы используем регулярно в их рекламных кампаниях, однако не давали этому широкой огласки. Это относительно новый инструмент, который обширно начал проявляться в течение предыдущего года. До этого, естественно, этот инструмент Инструмент был на рынке, мы его узко точно применяли, но сейчас решили отправить все это в массы и записать даже кейс. Итак, смотрим подробно. Наш клиент это оптовая продажа обуви и голосовые рассылки были именно для того, чтобы сделать ему кассу по продаже, по распродаже складов. Это предложение отлично зашло. Общая результативность получилась, что более 88 рядов. На вложенную сумму 1 тысяч рублей получил. И общая стоимость заявки составила менее 125 рублей. Сейчас из этого видео формата перенесемся на с экрана монитора, где я подробно, каким образом, с помощью какого сервиса использую какие инструменты и как нам удалось получить такие результаты. Итак, перейдем к результативности этой рекламной кампании. Здесь мы находимся в АМСРМ, но сейчас мы перейдем в сервис, к которому мы отправляли голосовые рассылки. Это сервис ЗвонаБот. Если кому интересно, моя реферальная ссылка с вашим первоначальным балансом будет в описании к этому видео, чтобы использовать ее для обзвона самостоятельно. Итак, сервис ЗвонаБот. Голосовые рассылки. Что мы сделали? Четкая последовательность. Но сначала пройдемся по результативности что у нас что нам удалось получить перейдем в электронную почту на которую мы настроили приемку всех сообщений то есть какая последовательность была задана отправлялся роботом звонок там наша заготовленная презентация в формате аудио была. Если человеку интересно, он говорил «да». После этого заявка попадала нам на электронную почту, а затем уходила с электронной почты в CRM-систему. Вот вы видите эти заявки, Часть этих заявок сейчас в CRM-системе находятся еще в обработке. А вот эти заявки, 88 штук, которые находятся... В электронной почте. Вот они отправляются, как только мы получаем ответ. А, давайте посмотрим, как вообще выглядит это письмо. А, кстати говоря, в каждом письме а, может быть по два, по три отправления и так далее. А, поэтому... Количество заявок, скорее всего, у нас получилось больше. Но мы давайте посчитаем, да, посчитаем а, на те вложения, которые понес а, заказчик, свои инвестиции в рекламный бюджет. А, итак, перейдем в кабинет рассылок. И видите, здесь а, мы запускали всего лишь две рассылки с одним и тем же аудиосообщением. На одну рассылку мы потратили 621 рубль, на другую 4802 рубля. И в общем получили 88 писем, да, в которых тоже есть еще дополнительные номера. Давайте сейчас посчитаем, какая у нас получилась результативность. Расходы на рекламный бюджет 6.221 плюс 4.802. 11.023 рубля было потрачено. И получили... 88 обращений, 125 рублей, 1 лид получился. Ну, скорее всего, эта цена будет ниже, потому что стоимость, потому что количество лидов было больше. Сейчас давайте пройдемся по статистике самих рассылок и посмотрим, какая результативность получилась. Давайте начнем с этой. ждем пока подгрузится, мы используем этот сервис, вы можете использовать любой другой, но результативность таких рассылок она очевидна. А, это краткая информация, да, по тому, как были настроены рассылки. А, перейдем, к а, вот это вот график краткой быстрой статистики по звонкам. У нас 25 номеров стоп-лист мы занесли, те, которые негативно отреагировали на наш звонок. Всего было по, здесь по этой рассылке отправлено 2612 исходящих вызовов. Из них результативных звонок, звонков получилось только то А всего звонков было сделано 3735 и 8268 – это был набор номера. Посмотрим статистику по звонкам. Это по этой части рассылок, да, что за 6 тысяч мы потратили. А, вот у нас всего 3735 было звонков, и по каждому доступна статистика. Вот кто-то отвечает «нет», а кому-то там не нужно, кто-то нет ответа и так далее. Сейчас мы просто проистаем, чтобы посмотреть, где у нас был последний ответ «да». Ну вот, да, люди отвечают «да». И вот стоимость и результативность у нас здесь такая. Перезвонивших у нас, в принципе, нет, потому что номер таким образом настроен, что перезвонить на него нельзя. Мы только ориентировались на входящие. Тем не менее, у нас был опыт рассылки, где мы включали перезвон, и с перезвонами тоже можно работать, по ним люди идут и перезванивают. Давайте посмотрим в раздел «Базы номеров» вы увидите, то мы, что мы подготовили несколько баз для рассылки, да, и вот это уже, это не ответившие ребята, которые из первой рассылки мы сделали, а вот это основная магазине, да? у нас есть свои способы, свои способы сбора баз, в том числе и дубльгист, в том числе и парсинг ВКонтакте, Авито, фильтрация этих баз, валидация номеров телефонов и так далее, вот. И, в общем, последовательность такая, что а, мы подготавливаем базы для рассылки телефонных номеров, целевые, будь это а, физические либо юридические лица, но, конечно, результативность такой рассылки больше с юридическими лицами, потому что физически негативно... А, Влияют, если это холодная рассылка. Если это ваша база, то все в порядке, все нормально. Скрипт отлично работает, прорабатывается. Дальше мы прорабатываем аудиосообщение, составляем скрипт. Скрипт не роботизированный, а записанный реальным человеком, имитирующим реальный, реальный разговор. И затем создаем параметры рассылки, настраиваем необходимые интеграции, вот как в этом случае с AMSRM, для того, чтобы заявки поступали и менеджеры вовремя их обрабатывали. И, в принципе, используем эту рассылку периодически, либо под конкретные даты, да, по которым необходимо ее подготовить. Вот. То есть вот такая, в принципе, результативность у нас получилась. Получили минимум 88 обращений, по средней стоимости 125 рублей. Сроки подготовки рассылки заняли у нас 4 дня с учетом профессиональной записи, аудиозаписи, монтажа и всех вот необходимых нюансов с этим связанным. И все остальное мы параллельно настроили, запустили и получили такой результат.